Осенний ангел прячется в дождях, В листве янтарной, в переливах света, Теряется на шумных площадях И верит только в добрые приметы. Он любит слушать тихий шепот звезд, Играть на скрипке отблесках заката И фенечке плести из давних грез, Забытых снов и зернышек граната. Он ходит в гости к лунному коту И пишет письма Маленькому принцу Не ведая про нашу суету С ладушки кормит Голубую синицу А временами чаще по ночам Условно бисер Рассыпает рифмы И капнув вдохновение в крепкий чай Сбивает сердце С правильного ритма Но ну, а когда слетит последний лист И обнажится роща Под луною Он дверь осень тихо затворит И пропадет за снежной пеленой.